всем привет перед началом видеоролика с на дзен и подпишись на канал приятного просмотра как? Как? Так. должны быть где талисман супер кота нужно было активироваться с утра такой голос странный был вообще беспонятно что с ним было. Так, суперкот. Я жду тебя на крыше дома твоего, а где бегают там, где вороны дом. и голуби. Ой, голуби я я чуть -чуть сказал. Дом, где живет а... Адриан, тупица. Ты Не знаешь где дом Адриана? Так. Знаю. На крышу. Да я бегу, ты, О, так, сам ты, ты дед, ты меня бегу? зовут мастер. мастер. О, ты заразился черепашим вирусом. Фу. Теперь... Так, супер -кот. Я супер кот Я знаю, откуда у тебя моя шкатулка была. А я ее нашел и все. Понятно. Значит, ты знаешь, что за талисманы. Ну, да, я как как буду так... следить за вами частенько, что? стоять, что? не двигаться, я буду следить за вами частенько, и наблюдать за вами частенько, и смотреть <служие> за вами частенько. Даже в душе? Даже <служие> в душе. <связь> У меня стоят датчики на вас, я вижу вас насквозь. У меня сканер, я через костюм вижу. Ты что, без одежды? <связь> да. Ой, вижу, вижу шнурок, шнурок. Так, ладно. Это я задача туда... <связываю> шкатулку с Понимаешь? Что... Что ты должен распределить да. ее. А кому я должен? Себе все дать. Ну, можешь, да, сдохнуть потом в 15. 15? Так, короче, 50, ты 50? даю тебе обязанность. Ты распределяешь, когда <связываю> тебе ты... леди Бак нужна помощь. Вы создаете убежище общее и берете оттуда талисманы. Не безразлично на какие финансы. На что? Вы делаете общую базу, там будет стоять шкатулка, и то, что вам надо, вы оттуда берете, ясно? Ну, либо ты только один, все. Типа ты один. Леди Баг просит помощь, ты бежишь, бежит талисманы, ты рыпыры, растопыры. За тобой никто не гонится, потому что ты ловкий, бурки, мурки, турки, турки. И в Турцию уехала, потерял сумку, паспорт и, и все на свете. И плюс ты, да, коммуникабельный, вон. Все. Сама ты кабельная, Сам? 굿, Сам? 5 -5? Вали отсюда. А-а-а! Панцирь! Фу он, я, ты меня наводнялся. Панцарь. Так, О, вали отсюда. Вонят. Ой, да, здравствуйте. Что все с лицом? Старичок зеленка. зелёнка. Старичок в Я это, помыла лицо. Где? Я а а а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 так, Ой, что это так. за клоунский костюм? Клоунский костюм, сама ты видела вообще? А мне без вот костюма это. ничего не сказала, отпики ты сейчас, ничего не сказала. Отпики что сейчас. Ой, зверьте, кословечка. Ее зовут Тики, это мудрец в раме. Твоя а сила супер -шанс. не произноси ее. А она запустится, понимаешь? Дальше, у тебя все, е ⁇ это твое оружие, это реперы. После того, как Бражник выпустил акуму. Ваше бражник? Я а, да, не что, что я тут, потому что у меня тут было это, э, по телевизору показывал, там бражник, это приходил в Альпина какая-то, нападала, а или кто-то там нападала. Вот. Ты берешь вот этим ее, открываешь такой, поймала куму, Поймала аккуму, закрываешь, выпускаешь белую бабочку, и после использования спрашиваешь, ты такая, придумаешь, что делать, и потом в конце битвы, ты такая, ты такая чудесный, чудесная леди пааааак. я баг О! Так, тебя зовут Леди Баг. Леди Баг! Да, он ставит, он, он ставит Нет, ничего не гляжу Он может через это квадрис. Ты скоро будет Пасха Так заказывайте и мяско тебя... Вышел тоже? Да, да, да. А, часа. кстати, Христос воскрес а -а -а. Воистину воскрес А Христос воскрес а -а -а. А -а -а. Неправильно Идите в школе, учитесь Вообще-то, Христос воскресе Воистину воскресе а ну ка, положил быстро. Я тебе не буду доверять сейчас, ничего не трогать а здесь. Что... А положил быстро. А, ему... а, дайте... Так, а что, положил, что за безответственный? Да, Еще палец. раз, я увижу, что ты так что делаешь, я такое? тебя заберу. Ты я меня понял. Так, это уйди. Такое? Так, все, я пошел. Трогай, Супер кот соответственно, это тебе, если что, голову такое? Так, где уходит, все? Дед, умеет, а стой, задед, стой, стой! Суперкот! А что тебе нужно? Супер, иди Сейчас... сюда. Сейчас опять ты ворешь и а потом воняет. На. Ну, новый день, воняет. Что это? Всё, ты... мне пора. Просто... Дай. А, Пока вы не скажете, что это. А все, Суперкот, объясни, везде. давай, все. Я сливой. Что, просто... что, с... с... просто... что Я просто мне нужны очки, я скоро их носить на себя. трансформация. Ох, надоели мне эти дети. Да. Так дедушка какой-то. Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Это у, у меня это. У меня зрение минус пятьдесят восемь. Да, тут ты что тупая, очки? У меня даже зрение минус пятьдесят. Хорошо, пойдем посмотреть. Эм, мама. Здравствуй, внучок. Привет! Это старикабалованный кошак. Я тебе посохом по голове. Их oh! Это... eh, я тебя даже не ударил. О! тики. А вот... А что такое пики? Это пики точёные. Мы сейчас тебя на пики точёные. мы карты играем. Там есть такая Это новая карта, новая технология. свали! Да. Отпусти силу. силу. Это мы yup, про карты говорим. А, ah, да? Она через глотку вылезет. Так, это она дает силу использовать телепортацию. Ты даруешь мне это? Я могу в Мальдиву ехать. Куда ты никуда не уедешь? А давай мне. Пошла нафиг, Курва. Так, у тебя вот целая коробка. Это пока нам не, я не добираю. Тебе не доверяю так, Там вот эта пчела вылетела Так что ну, Все валите отсюда с моего дома ну, ты, Залезли тут ко мне в дом Не устраивают шурмуры кошачьи Присяду Талисман Пока не объяснишь, что такое талисманы так, Балбистина, вот ты говорила, в Бальдиву в Дубай там полетишь. Нельзя использовать талисманы, благо себе, понимаешь? Понимаю. Так поэтому отдай мне его. Так ты не объяснил, что это такое. Так, ладно, я тогда возьму. Так, давай посмотри талисман. Сначала объясни, что за коробка у тебя была деревянная. Какая? Все, это шкатулка. Да, Хранителя вон того, который, черепашки. Ага, и... И а вот эти такие же квами, там такие же квами, с разными силами, с разными способностями. пойдем покажешь мне. Не добивайся, обманываешь меня там 100%. Нет. Ну значит, не, не, не будет, не трудно будет, не показать. Да, покажешь, короче, ничего с тобой не случится. Сюда. Не рассыпишься. Ну вот. Два и, как понимаю, это лошадь, да? Да. Телепортацию дают. То есть четырех камней нет? Да. Мы двое, и там а вот они? эти павлины, бабочки, я не знаю. А это вот Мастер это вот веро не один. объяснил. Наверное. Нам надо забрать. Ну ладно. Я поиграю ваше скидывание. Так, тоже. всё. Ой, а -а -а. Да, <связывается> мне пора. Ай, так, <связывается> не еще не разобрался. В шестом направлении. Опа, вот так лицо. Восстановишь потом. Октя. Кушай. Прячься. Блин. Это... Сломались. Ой.